здравствуйте мои дорогие подписчики гости и зрители канала я всех вас приветствую если вы еще не подписаны на канал обязательно подписывайтесь но сегодня я вам покажу замечательный рецепт который действительно помогает мне и моим близким недавно ко мне переехала соседка ей уже за 60 она живет со своей мамой маме уже далеко за 90 и они выглядят очень очень хорошо все соседи удивляются, как может человек на свои года даже не выглядеть. Они не болеют, они двигаются хорошо и постоянно что-то делает у себя по огороду. И как-то раз она убирала клумбу во дворе у себя возле калитки. Я подошла к ней и спросила, как она так себя держит в такой форме, и замечательно выглядит. На свои года она абсолютно не выглядит. Она рассказала, что она работает в аптеке, продает лекарства. Я думала, что она сейчас мне посоветует какую то может быть, таблетку волшебную или еще что-то. Но она сказала, что она уже больше, чем 50 лет. Она пьет очень полезный напиток. И она его посоветовала и мне. И мы всей семьей его стали пить. Он действительно заряжает энергией, омолаживает весь организм, снижает усталость и повышает выносливость, способствует душевному покою и крепкому сну. Вот кто плохо спит по ночам, этот... Напиток очень полезный, также помогает мягко нормализовать активность кишечника и при заболеваниях пищеварения, язва желудка, гастрит, колит, также помогает устранить опухоли, обладая низкой токсичностью, нормализует артериальное и кровяное давление, улучшает концентрацию внимания, чистит кровь, поддерживает почки и мочеиспускательную систему, а также снимает мигрень и головные боли при напряжении. Но у этого напитка есть небольшие противопоказания. Не рекомендуется использовать, если возраст младше 6 лет. С осторожностью принимать во время беременности и лактации, а также консультироваться с врачом. Обязательно нужно делать перерыв. Если вы пьете его неделю, то делайте перерыв 2 недели и опять начинаете пить. Постоянно его пить нельзя. Так как э, могут быть нарушения пищеварения, либо э, может быть проблема с тромбозами. Поэтому лучше его применять так, через недельку пьете, две недельки перерыв. Недельку пьете, и две недельки перерыв. Э, значит, э, как его приготовить? Для этого напитка нужен нам Кипрей, либо, говорят, Иван-чай. Я покупаю в аптеке, он продается в пакетиках. Можно купить не в пакетиках, какой будет, буквально один пакетик, либо одна чайная ложка. Заливаю стаканом воды, даю настояться 15 минут и пью как чай по маленьким глоточкам после еды через минут 20. Ну, а я желаю вам крепкого здоровья и до новых встреч!